Привет, с вами Василий Яблоков и канал Greench. Я эксперт проекта Greenpeace Воздух. Занимаюсь проблемой загрязнения воздуха в крупных городах. И сегодня мы поговорим о том, как эта проблема влияет на ваше здоровье и что с этим можно сделать. Мы стремимся в большие города, чтобы делать карьеру, нормально зарабатывать, ходить в кино, посещать музеи, быть в центре событий. Но за комфорт, развлечения, передвижение по мегаполису приходится платить, зачастую собственным здоровьем. Опустим рассуждения о стрессе и напряжении, которые всегда с жителями больших городов. Достаточно и того, чем мы дышим. Чтобы поддерживать себя, мы занимаемся спортом, правильно питаемся и стараемся не думать, что устраняем лишь симптомы, продолжая отдыхать токсичный воздух. Еще два года назад нормативы по загрязнению воздуха, по данным Росгидромета, превышались в 89% российских городов. Надо ли говорить, что с каждым годом ситуация лучше не становится? По официальным данным, в 2012-2014 годах в Москве из всех заболеваний 47% были связаны с органами дыхания. Главный источник загрязнения воздуха в крупных городах России выхлопы автотранспорта. С ними связано более 80% выбросов загрязняющих веществ. Из-за машин мы ежедневно вдыхаем озон, формальдегид, оксиды азота, серы и другие опасные вещества. Озон может привести к появлению проблем с дыханием и вызвать болезни легких. Диоксид азота вызывает кашель, избыточное выделение слизи, обострение астмы и развитие хронического бронхита. Делает людей более уязвимыми к инфекциям дыхательных путей. Формальдегид вызывает сильное раздражение слизитых оболочек дыхательных путей. Является канцерогенным веществом. Под его действием усиливается аллергия на пыль. Американские ученые в 2016 году выяснили, что у людей, которые живут у загруженных дорог, снижаются показатели IQ. Под влиянием загрязняющих веществ в воздухе снижается концентрация, замедляется реакция, ухудшается память и снижаются когнитивные способности. А если человек всю жизнь прожил в сильно загрязненном от транспорта районе, старостью он больше подвержен развитию деменции. Загрязнение воздуха нарушает баланс микрофлоры кожи и снижает ее барьерную функцию. Это ведет к преждевременному старению, потере эластичности и появлению пигментных пятен. Кроме того, при длительном нахождении в особо загрязненных районах у человека могут возникнуть различные воспаления кожи или развиться аллергические реакции, а иногда даже рак кожи. К сожалению, поменять район на более зеленый – это не вариант. Если город загрязнен автотранспортом, то он загрязнен везде. Если только вы не решите все бросить и купить дом в глухой деревне. Конечно, жить с окнами на огромную магистраль куда вреднее, чем с окнами, выходящими во двор, но разница не так уж и велика. Прежде всего, важно знать, чем мы дышим, и регулярно получать новые вводные по состоянию воздуха. Для этого Greenpeace добивается от Роспотребнадзора своевременной публикации этих данных в онлайн-режиме. Если у нас будет достоверная информация о состоянии воздуха, можно будет влиять на проблему загрязнения системно, поощрять тех, кто ездит на экологичном транспорте, способствовать развитию инфраструктуры для велосипедей, и пешеходов, чтобы люди меньше ездили на машинах по городу. Можно будет, наконец, решить проблему выбросов промышленных предприятий, свалок и мусорожигательных заводов. Мы просим вас о поддержке. Подпишите, пожалуйста, петицию по ссылке вот здесь. И потребуйте вместе с нами, чтобы Роспотребнадзор информировал всех граждан о повышенном загрязнении воздуха. Изменения начинаются с осведомленности. С вами был Василий Яблоков. Всем пока!